всем привет сегодня будем готовить очень вкусные и нежные тефтели в духовке эти мясные шарики с рисом просто идеальное блюдо на каждый день их можно подавать с любым гарниром и ваше меню будет каждый раз другим но всегда одинаково сытным и вкусным необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео сначала готовим зажарку берем лук одну половинку оставляем для фарша а остальное нарезаем мелкими кубиками морковку трем на крупной терке разогреваем сковороду с маслом отправляем туда лук жарим до мягкости добавляем морковку и продолжаем жарить до готовности овощей затем примерно третью часть содержимого сковороды перекладываем на тарелку а к оставшимся овощам добавляем томатную пасту сахар хорошо перемешиваем солим добавляем перец и жарим все вместе еще 2-3 минуты. Готовую зажарку перекладываем в форму для запекания с высокими бортиками. Равномерно распределяем ее по всему дну и отставляем пока в сторону. Теперь переходим к приготовлению фарша. Оставшуюся половинку лука разрезаем на несколько частей. Мясо нарезаем небольшими кусочками, чтобы было удобно закладывать в мясорубку. А затем пропускаем все через мясорубку с мелкой решеткой, чередуя мясо и лук между собой. В полученный фарш добавляем жареные овощи, отваренный до полуготовности рис, яйцо, соль, перец, и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Дальше просеем в какую-то емкость муку. Смоченными в воде руками формируем из фарша шарики диаметром около пяти сантиметров И хорошо обваливаем их со всех сторон в подготовленной муке. Такую процедуру повторяем, пока не закончится весь фарш. Затем разогреваем сковороду, вливаем в нее масло, удаляем с тефтелей лишнюю муку, выкладываем их в сковороду на расстоянии друг от друга и обжариваем с двух сторон на сильном огне до получения румяной корочки. Дальше перекладываем тефтели в форму с зажаркой. Посыпаем их немного солью, перцем и заливаем кипятком, так, чтобы жидкость практически покрыла шарики. Накрываем форму фольгой. И отправляем в горячую духовку на 30-35 минут. Затем фольгу снимаем и продолжаем запекать еще 15 минут. Температура духовки все время 200 градусов. Готовые теле достаем из духовки, посыпаем любой рубленой зеленью и подаем к столу.